Всем привет! Как известно, подарок для олимпийской чемпионки Алине Загитто получит щенка породы Акита Ину. Собаку передадут от имени японских болельщиков. Масару так назвала Алина Загита, что означает победа. Масару родилась 15 февраля этого года, то есть в конце мая будет где-то 3,5 месяца. Плющевая собачка Акита завоевала популярность в Японии. Туристы раскупают плечевых игрушек во всех вокзалах, и не только в вокзалах, но и в центре города. В декабре прошлого года также наблюдалось резкое увеличение объема продаж за счет эффекта загидок. В первую половину этого года были проданы 5000 штук, и еще 7300 штук были проданы во время праздников. Сейчас продолжается еще производиться, где-то еще 12 тысяч штук, до начала июня.